Всем привет! Сегодня подскажу, как достаточно быстро прокачать розничный магазин недорогих аксессуаров. Флешки, мышки, чехлы к мобилам и так далее. Как начать быстро и много продавать товара там, где держится все на объемах, так как с одной штуки много не поднимешь. С чего все началось? Работал я какое-то время в фирме, занимающейся разработками в различных областях. Ни названия фирмы, ни имен не называю, так как мы договор заключали, что все придуманные нами идеи становились собственностью фирмы, и мы ни на что прав не имели. Руководством было сформировано что-то типа креативной группы – около 10 человек. Мы – закомандировочные, активно ездили по странам, бывали в кафе, ресторанах, на выставках, пляжах, магазинах, парковках, парикмахерских, короче, старались сунуть нос повсеместно. Все мы смотрели на одно и то же, но разными глазами. Обратно привозили интересные идеи, впитанные там-сям. Потом анализировали, трансформировали, добавляли своих мыслей. На выходе появлялись некоторые прикольные или нестандартные решения, которые мы десятками излагали руководству. Новая игрушка-безделушка, необычные рекламные ходы, которые можно было использовать при продвижении чего-либо, новая и необычная услуга потребителю и многое другое. Большая часть зарывалась на корню. То, к чему руководство проявляло интерес, шло по кабинетам – к программистам, к дизайнерам, к математикам, к конструкторам, к маркетологам, в зависимости от того, в какой области была идея. Часто возвращалась, приходилось дорабатывать, додумывать. Дальше руководство эту штуку разрабатывало и выпускало на рынок. Если это было какой-то вещью, то заказы зачастую размещались в Китае. Если компьютерная программа нанимались Команды программистов, фрилансеры и так далее. А мы как бы не гритусили, Придумывали под чужое имя, получали заработную плату, и если идея оказывалась успешной, помимо заработной платы еще некоторые бонусы. Давно я там уже не работаю, а генератор-то в голове продолжает работать. Придумывается много утопий и бреда, но иногда проскакивает что-то отдельное, и интересное. Если идея получается достойной, продаю кому-нибудь. Иногда просят придумать специально, в заданных рамках. Это получается хуже. Но за это платят больше. По ходу дела все равно придумывается масса побочных мелочей, которые мелькают в голове, а потом забываются. Чтобы не забывались, я стал описание идей выкладывать в интернет на разных торговых площадках и продавать буквально по доллару. Не за идею, а так – чисто за время создания презентации идеи и ее оформления. После, после продажи каждый такой. Я, естественно, не претендую ни на бонусы, ни на дивиденды от работы каждой такой идеи. Кто-то у себя применил, кому-то помогает, и ладно. Если я какую-то мысль ни разу не продал, ну и ладно, легло на подкорку мозга, как придуманная, но не востребованная. А какую-то идею продал 10 раз по доллару в разные регионы планеты. И им хорошо применили на свое благо, и мне хорошо. Эта десятка пойдет на покупку каких-то мелочей из того же Китая для следующих экспериментов, ради будущих отзывов и аналитики. Итак, у вас небольшая розничная точка с горой мышек, флешек, клавиатур, чехлов, шнурков и так далее. Редкие покупки мимо идущих вас не радуют, а специально ради такого товара к вам никто не поедет. С интернет-магазином все еще сложнее, так как конкурентов огромнейшее количество. Как сделать так, чтобы такой недорогой товар у вас покупали в 10 раз больше, чем у любых других точках продаж ваших конкурентов. При этом как это сделать с минимальными затратами на рекламу или вообще без рекламных затрат? Ведь только так вы нормально подниметесь и будете крепко стоять. Спокойствие, только спокойствие – Все это решаемо. Скажу, что Америку не открыл, но придумал и плотно проанализировал один механизм в течение нескольких месяцев испытал у себя на торговой точке, занимающейся розничной торговлей аналогичной мелочевкой. Перед этим торговая точка работала год. Плавно изменяющаяся в пределах года средняя стоимость товаров на витринах, средний чек покупателя и среднее количество покупателей за день, вся эта статистика работы торговой точки была уже собрана и продолжала собираться. Было с чем сравнивать. Далее, период испытаний – 3 месяца. Результаты следующие. Во-первых, через два месяца количество покупателей увеличилось почти в три раза. Во-вторых, средний чек каждого покупателя увеличился в два раза. То есть, если раньше в среднем каждый покупатель оставлял в кассе эквивалент 10 долларов, то после применения моего механизма прокачки-продаж стал оставлять эквивалент 20 долларов. Если стало приходить в три раза больше людей, и каждая из них стала оставлять в два раза больше денег в среднем, то это шестикратное увеличение продаж. И это даже не в предпраздничное время. Это обычные будни и обычные общегосударственные выходные дни. По-моему, нормально. Эксперимент я бы и дальше продолжал. Деньги-то пошли нормальные, но была в планах реконструкция торгового центра, и мне, как и другим арендаторам, не продлили там аренду. А спустя пару месяцев я сменил место жительства и теперь розничной торговлей не занимаюсь. Но по теме это не суть важно. Испытания механизма прошли более чем успешно. Я подготовил точное описание механизма, пакет расчетов с примерами, аналитику результатов, примеры экономики продаж. Если кому-то интересно, вы можете мой труд взять по ссылке под видео, изучить, адаптировать под свой товар и внедрить у себя на торговом объекте подходят как для розничной торговли, торговой точки, так и для интернет-магазина.